всем привет дорогие друзья я только проснулся надеюсь Ладно, что не тинкеры... забанили надеюсь что Тинкера не забанят у нас сегодня вам покажу небольшую каточку на позиции 4 тинкера там короче 60 минут она будет идти типа, потому что позиция 4 тинкер сейчас это достаточно метовый герой тинкера скорее, О, скорее боже, всего не уверен скорее но... всего не уверен думал, что если он все банит то я выкладываю хуй свою. отлично не распикаемся. В бане я в матерей всех жопу просто. И, кстати, если это будет медовый дестер. В конкретно Что у нас сейчас? Стартовый закуп, ребята, вам рассказываю. То есть стартовый закуп, две гантели на силу и Ring of Protection. Плюс еще тангусы покупаем. Блин, тренд Protector. в миде ты сейчас сыграл и все покинули, да? Нет. Ребят, в общем, простой закуп достаточно. Вот так mm -hmm. он выглядит. Рассказываем небольшие тайминги. И в этой электролишке, пиздец. Рассказываем, что по таймингу у нас. Значит, до первой минуты нужно принести соуринг. До первой. Ну, там, 50 секунд. Если у вас появляется на полтора, то есть полтора, две минуты, вы хуй сос. Блядь, Что дальше? Ш -ш -ш -ш. Короче, блинк у нас конкретно собирается а, специально. Керри вайпер, мужички, поехали. Керри вайпер это очень метовая хуйня. Я тогда затрулливал. Керри тренд я не буду не пойду. Не похуй. Керри тренд. Через рампируебай. Да-да. Чтобы сразу Ой. Так. Ну меня заебало уже ждать, пустите меня в игру нахуй. Керри вайпер, керри вайпер у нас, мужики, сейчас вот вы. Вот это я. Как это раз нога это самый хороший, не считаю на спик. Так, против гайд, меня нет всего? ни одного героя, по сути, конкретно я здесь собираю линзу агоним и ничего. Хотя какая нахуй линза? Линза Шива. Э, Дима, ты Дим, тыкни на меня. Ты Тыкни на меня. Ну. Закуп смотришь мой? Ну. Вот этот надо так собираться на Медовом Кентавре, чтобы выйти в 5 тарасок столу. Все, Рассказываю вам, ребят, что делать. Конкретно вкачиваем сейчас ракетки. Э, ну, прям на базе качайте, потому что ракеты Масхеф. Mm -hmm. Ничего больше вам не надо. Лазер хуйня, мы четверка пиздим вражеского кора. Ракеты Масхеф. Что дальше? Квейпай, Солу Ринг и Бринг больше вам ничего а, не нужно. Какая игра у меня сейчас будет? После появления Блин. блингтагера вы ебашите всю карту. Если нет, то вы и я. <свят> <свят> <свят> На Тинкер у меня примерно, ну, игр тысячи полторы где-то. Было бы если прибавить тысячи полторы в целом. Да. Чё, охуели? Да у меня сморты на самом деле просто, а аккаун... у меня над предыдущим аккаунте 1000. На самом деле, тинкер похож на тебя, потому что он тоже табакирка в зубах постоянно. Я с первой доты еще на тинкере играл. Ты вообще причем вот это? Я да? с камсаду, блядь, под себя. Ну, было еще. А я в 17 лет сру под себя камнями, просто на Ладно, ребят, собрались, это у нас спотный гайд на Тинкера. Здесь вирага у нас, короче, здесь примерно 15 сейчас. 5-6, это типа мы зашли так расслабиться. Мы... У нас обычно тысяч по 9 у каждого. Мы титаны, типа, каждый. Обычная тысяч по 9 у каждого. У нас типа титаны с цифрами, типа, ну минимум, говорю, у меня сотый ранг примерно. 200 200 что-нибудь, 250 что-нибудь такое. Медовый кентавр у нас, это типа лучший кентавр, типа перебор. Перебор. На дотабафе можете его профиль чекнуть основной, это топ. <реклама> Короче, его основной профиль это примерно топ-2 кентавр, типа по дотабафу. Топ-2 кентавра. Сейчас выиграю, вот что мы щас, Ребят, что мы сейчас сделаем конкретно на первом уровне? Это В Урсу нахуй ракеты закидываем с нулевой, просто чтобы он не подпздывал. И крипа надо у хардовика еще одного спиздить, потому что нам уже оружии... Ну, уже... ебать пушку. Ну, ребят, этого вы не видели. Гайд отменяется. Ебать, я выиграл себе деревья. Ракету кидаем. Покупаемся соул-ринг до первой минуты. Я не хуй сос. Кто посмел бросить мне вы Что-то не заметил, что пушку 5. Ребят, вы этого не видели, что у меня сейчас... Кири нету, мужик, если что. Кири хуй сос. У Нас, у нас хуй его вообще нету. Я Хи -хи -хи -хи. потому что хрипов не бью, там хотя вайпер вон бьёт вроде мне. вот конкретно дальше что мы делаем? Ракету нахуй заряжаем, потому мы ебаном просто и мозги себе не бьём Берём лазерочек, дальше что делаем? Правильно Нехуя пока что дыхаем стоим Почему у неё кинжал не улетает в нее саму? Потому что ниггеры и пидоры и... Иггеры и и у... Я не вижу, почему... Какие квопа медовы? В первой даззалду медовой Ребят, проблема сейчас заключаться в этой игре конкретно в том, что, блядь, у меня нахуй расходников не осталось, потому что это тремя танго про три дерева, блядь. Хуесос на тройке у меня, к сожалению. Но это уже, к сожалению, такой отпущик вполне момент. Я нафидел, как хуйло и она последняя. Я как от отфидел сейчас. Почему это из-за того, что. из с одним хп. А че ты? Тебе нормально? Да норм, он меня не убьет никогда, я на все равно какая-то. Тоже верно, тоже верно. Киглавить те вообще рабочий. Норм тема чуть не нравится. Гадня кентавра. Через пять тарасок. Я лучший кентавр, говорю. Перебор топ-3 до тобафа 2. Кстати, кто загуглит на картах перебора, то и сдохнет завтра. Что Ты мы сейчас, смотри, ребята, пистел. делаем? Бля, я спиздил у хардовика еще одного крипа, но ну, ничего страшного. Ничего страшного, хардовичка может подпиздевать крипов, я вам, ребята, разрешаю. Вы говорите, что гайд от Зуку-137 посмотрели, и все, и типа, они поймут. Они поймут, что он аутист Охуел. А я что, протягиваю сейчас? Ну давай, охуел, напиши мне что-нибудь в чат, выродок. Ну пиши, я сразу же мать его ебу. Жаль, я так не могу, прямо сейчас. Было бы очень здорово. Бля, бучистый, въебливый. Хитро въебал. Mm -hmm. Что мы делаем, Я ребят? Не, был, не расслабляемся. Был. На, нахуй. Просто ему Булки ракету не, не расслабляемся. на динкере. Такой герой чисто. Лазерок въебало. Лизнь не платит, списал, кстати, по идее. Так, и теперь бежим, нахуй, на всех парах от пуджа, ебаного. А слышите, там, короче, купа, не знает, что такое расходники. Так в пиздоне не нужны, потому что. Бить, и... Она типа сейчас с уже сидит усю. Экономит конкретно. Ребят, что мы делаем? Ракеты нахуй закидываем. Ракетки. А, то есть она умеет донатить, но она не знает, что такое расходники. Привет. Привет. <с Андрей. Было бы. Привет, Андрей. Привет, Андрей. Тут тут... Не знаю, Какая же и... тычка у него уродская. Лазерог, в два качаем, и уходим а... э, забирать баунти руну. Баунти руна это очень важная игра, в нашей игре. Жека? Жека, баунти, агрюха, сникерс, типа вот эта система. Забираем, забираем рунку. Дальше что, руну забрали мы? Мидер у нас кентауру, через пять раз так. Через 5-2 это. Я бы, кстати, вообще 5-2 раз академия румлет это была бы моя воля. Так. И еще у Хордовика Крепа можно. Но у меня не получилось, потому что я хуй его. Хорош, хорош, блин. Костромская там у нас пиздится. Тренд про их тоже нормально знал. Блин, я, будешь... я сейчас уродке жало и блять ну я... Я не умираю. Чувствую бака. Блин, у Второй не жмется да, долбояб. О, к нам иду сейчас гангать нереально. То есть во керри летит, это мой керри чисто гангают. Вайперуки, здорово, там открыл. Слева, Чё фазы прилетели? Я не хочу стоять внизу больше, можно не буду, мужики, я Надо, Федя, надо. не надо, бля, не надо. Почему меня Вайпер в меду ходит, я понять не могу, что это? Подпишемся. Потому что мужик. Ты нос почесал, да, ты? Да, сейчас я нос почесал. Как догадался? Мой? Как я догадался? Странный вопрос. Ракеты запускаем. Главное нажимайте соуринг всегда перед каждым применением способности, иначе Так, Знаете, я придумал новое, короче. И лазер еще въебало, можно дать ему, чтобы не перезову. Я придумал новое применение стампидов до базы добежать. Типа. Ч делать, когда Хуйсус просто взял и уж а, он возвращается, ладно. Левать из доты с позором просто. Нахуй что добро играть? А почему в меня дебил бежит? Почему в меня бегает бара постоянно Потому что персонаж ты такой. Тинкеринг Абаут. Тема. Мы же реально персонажи в игре как никак раз. Показываю вам сейчас конкретный фраг, то есть достаточно легкий, легкий фразина на. А я сейчас рисую, короче. На Урсе самый простой фраг, то есть конкретно. Блять, не подходит к нам, потому что он я его матуху уже ебал. Мужик подвигай крепов. Хорош. Хорош. Как никак ты у А Бара да прибежал, но хуй с ней. Там барс, вывещай а фраг. Мы сейчас сделали баш, фраг, все, ребят, мы сделали фраг, это уже хорошо. Виперпозван, я считаю, заебись, ребят. Не терять, давай. Ой, бессмысленно. Так, и что Та мы, мы делаем, трактор. ребят, с вами еще второй фраг конкретно, чтобы, ну, не запаздывать по времени. Слушай, мне бы нужна тараска, конкретно, а то есть запаздывать по времени. Блять, что-то поебали чуть-чуть. Нейтральный крип, все прекрасно. Мы одонались, хуй сос не может стрелу дать создали да, стрелы да. по крипам все сдавайся уебан, ливай с помойкой с помойкой со своей помойкой просто отсюда я короче лес пошел в вот это вот моя позиция третья, ребята это вот такие сейчас стройки на 5000 мр, если что играют 5000 мр. не лес с кентавром фармить это вообще одно удовольствие летим, крипа добиваем, не добили Похуям нам вообще, добили не добили крипа нам похуй на крипов этого добили, слава богу Получилось, блять победа. Ура! Ну, да, Лазерком мы добиваем крипасов, тоже не забываем, ребята, когда нашего хордовика нет на линии, пиздим у него максимальное количество крепов. Дай доедим их, так сказать. Потому что, сука, мне нужен, блин. Да, ну. меня в жопу не идет, типа, там Да, ну, обычно наоборот происходит. не бросил за Хорош, хорош, хорош. Ч ⁇ с какой? У него, причем, рыбы не хватает. Ты расскажешь. Ладно, да, блядь, блядь, купи бомбу. Купи ее, это торчится на каком-то уровне? Нет, нет от, от, я не в год закупаю, отводись. Ну, тоже верно. Нет, закуп рабочий, типа... Сейчас сразу вчера скажу... А, или а, бич. Пойдем, будем его... Или да чисто. Ну, блядь, ну там уже купил... У тебя вилку вообще. Я, кстати, это... я играю без стана, будет нормально. Я не буду шумать, убил кого-то. Почему? У тебя же есть этот четверку, второй сампит. Берем, бьем, бьем, пойдем, поговорим. У тебя нет, вот в этом проблема. Это не важно. Ребят, что мы сейчас делаем? Мы помогаем нашей команде. Я что-то не понял. Опа. Даем лазер убиваем нахуй -па, в парашу. Доли будет? А, доля не будет, но ну, страшно. Ребят, что дальше? Я сейчас вот так подтанцовываю О, о, -о, -о там это, там идет клопендиль. Ари, ари, ори, ори. Где? Я избил кларити, как говорит мой друг родный. Не Clarity. хочу а он мне а, не И, ребят, и второй фраг у нас уже здесь есть на месте тоже. Сын, блядь, не мешается. Он сейчас заорёт. Не, не заорет. Почему да. Дуэль... почему я дуэль в пиве? Я бы дуэль дал. У него нет уровня на дуэль, брат. У него только она только появился шестой уже нет? Mm, ну вот он градил, у него уже он был шестой. Он мог дать дуэль. Жесть. Я нравится, как мастак это делает. Мастак просто бегает, как гастера нюхает. Спрятал? Да. Бля, водники Ну да, что. Забота я жила. Шляпа не нашел. мешает. Ребят, что мы делаем? Сейчас летим на линию, пытаемся ебаная пизда. Пускаем просто ракету нахуй не пиздим. А обязательно книгу берем, обязательно. Ребят, на шестом только ультимейт. Другие позиции не рассматриваются никаким образом вообще позиции, короче, понял. Почему что такой Мы, да мы подфарливаем себе? маленький кэм, жмем вот так. Идиоте, меня идет пушку ярить ногами просто за что блять? У нас прилетела книжка почти седьмой, довольно неплохой тайминг по левелу. Олег по поводу да пизди, это слышишь, на вас идет. Я ему чуть юбиле снес, слегонца. Хорошо А я уйд. Бля ебать я два да раза вы покрутил хуню этого не видели я на базу <связь> <связь> <связь> Рыли просто, 100 1000 до этого афа тинкер не мне короче играть я просто был конкретно бикли по лесу так Почему, что мы дали делаем дальше мы идем дофаривали дагер ребят нам очень сильно нужен дагер без даггера мы как не в своей лодке ебаной тарелки лодки лодки брат тарелка это вот такая лодка это варгакс Ко мне идет хуесос на пудже, поэтому мы отходим, ребят, с вами. Меня бежит баратурн. ТП, дай, Олег. Стампит. ТП дай стампит, хорош. Прикол в том, что я мог сейчас все подряд прожать, потому что в А ч с пуджом ебать? Нормальный парень вообще, красивый. Как ты думаешь, Урса убьется от меня, если начнет меня бить? Ну со временем да, я думаю. Вот это что такое, ребят? Ну это ж пиздец наглость, наглешь ебаный. Прям бьем. Бийца в Спустил, Пойдем убьем. бьем, пьем, пьем бьем, бьем, бьем, бьем, бьем. Во -во -во, -во. Попробуем. Попробуем. Хорош. Я в мид полетел, Блядь, да Ты такой конченый, за что ты меня так деваешь? Дима, Да, да, да Дим, крути, крути, крути, крути, крути. у меня, вт, конечно. Ой, бой, рабочая. Рабочая, Мы его убили, он умер. И вот он мой второй конкретно фраг. Еще, ребят, еще это не фраг, к сожалению, фраг мой. Хорошо, хорошо, ну, максимум пакта и теперь летим уже конкретно просто. Если вы хорошо, е это где. Там против нас, кстати, я забыл, скайп играет Дэнди на Квапе. Против Дэнди или... сейчас попались. Знаковы просто ставили, идиот, ладно? Мы попались, ребят, сейчас против Дэнди, поэтому мы там Дэнди на квапе ахуярит. Ч убить кого-то что ли? Да ну нафиг. Дагер у нас практически есть, мы летим сейчас вот сюда дофармивать Даггером. Так, ну это я пожадничал, мужики, честно говоря. Как делать, стоит? Я отменил ТП, но это похуй, а не Серега пират, не можно. <laughs> Ничего, еще раз, раз рядаемся и летим, похуй. У Хардовика сейчас пиздим максимум крипов Вот типа прям самый... Мне очень нравится, что закуп <laughs> Вот у, хард... у Хардера <съя> по максимуму пиздим раз, то есть вот первый запиздили, второй спиздили. Это тоже максимум... То есть конкретно Оп, тоже спизданули. <laughs> <laughs> Она встала, ФК, еще сломает. И этого тоже пытаемся. А, не получилось. Ну, у Леги урона побольше, чем у меня на самом деле. Ты да поаккуратнее с такими там. этими шутками. Там реально вка встанет просто... Олег, не похуя вообще пусть стоит. Правильно, правильно, правильно так то что Олег, Олег, бач. Ч ⁇ Хуй через плечо Пуджа убьем. Хорош, нет? хорош. Да, да убьем. Местного пида нет. А что у тебя еще есть? Хм. Баня. Все, ребят, Дагер у нас появляется на 14 минуте. То есть это очень хороший тайминг для четверки, честно вам признаюсь. Практически идеальный. Бля, это пиздос какой-то. Что? Ну, это полная пизда тут происходит. Ребят, следующим артефактом идет Линза у нас. Хорош, хорош шпагат сел, дал. Хорошо. Я дал хуйню, покрутил. Я сейчас догернусь, и вот пизжу нахуй. Не, нет. Да ну да. Вот такой фраг, ребят. Давай его, давай его, давай его тоже. Дальше раскручиваемся. Ребят, играем, играем сейчас очень сильно, типа с Дагином. С Дагином надо максимально много импака уносить конкретно. Поэтому мы просто бежим на ноге. Нету вартов мы уже. Хорошо, плюс обожаю тебя идиотский интернет, самый лучший в мире. Всем кого Плюс чувствую, так сказать, соболезно. Только для перебора, к сожалению. Всем, кто живет в переборах, сочувствую соболезно. Всем, кто живет. Что, ребят, мы дальше делаем? Мы дальше на базу нахуй. Это просто мы мы шутим, там мост просто Всем, кто живет. Сочувствую. А с свайпер у нас? Керри у нас нормально. Да, не было во много еще сынам сыном конечно. Шутник, Так, там у нас урса, да, получается? Урса там что-то высирают, у нас какой-то коллаген. Я вот думаю, может я, может, давай, давай сейчас я сурсу один 1-1 по приколу. Иди убей, давай бей меня, давай. Я хочу посмотреть просто, как пассивка работает. У него получше пассивка работает пока что, все Да, да. Слушай, Дима, там ты на урсе, по-моему, играешь. В своей старой добрые. Иди отсюда, чмоусатая. Он через всю карту зону побежит. Смотрись, смотри, младшая. Так, меня это какая-то хуйня постная. Чел бежит, а он через всю карту зону побежал. Мужики, что делать? Олег, ты тебя пиздец идет людей конкретно. Да я, я мне душе у меня Ривер. Ривер. Что я мы явля? дальше делаем? Мы не стоим просто ебло мы не можем терять вообще конкретно. Мы должны развиваться, только развиваться, только эти как учил Дани оборону. Если, если мне сейчас, сейчас... Если меня сейчас увидит воротрум, он не убьет спокойно, поэтому мы с в... вами, ребят, кончаем сейчас инженеров. Кончаем в конкретно. То есть жмем в первый там. Просто кончай меня, как а, в том, числе я что... хороший, кстати. Прикол в том, я админ попал вот нет... в админ Идем... Кстати, в Не-не-не, хуйсос. Тихо. Я чуть скрип не амфиз. Калхазавер, ребят, не спадай Арсу, хотим нет? Нет. Пидора, ответ. я х... я Ривер Я Погнали, мужики, блин. Не, я, я Ривер куплю пойду. И в ривер номер, у тебя рабочий максимально чуть тебе не рад? Вот, Дедстрам. Mm -hmm. Дедстрам. И на ну, одного него кто не дать, мужики, А что жми. там в лиге у нас? Жми реально, да нажму сейчас, давай, Парац. Ой, ой ой блядь, сейчас. Ну, пизда. Ребят, не пизда, не поминайте лихом. Я выжил нормально, где мы живем. Ты я еще выжил. 4 секунды пожил, я бы тебя улетал. Ребят, чтобы не стоять нахуй на месте, мы развиваемся, отправляем курьера в лавку. Сами на базу летим реармиться. А ты как не умер, да? Да легко, пиздец. Сколько поднимаешь? М ну, когда как, типа, там зависит от дня, типа. В основном килограммов 70-80 медицип. Почему, почему Курьера за, почему отодвигаем бицепс? нахуй назад, я увидел, что там, ну не пруха идет конкретно на куропаток сегодня у меня. Сегодня у меня пруха на этих, на чернокнижников. Ладно, без шки Ой, без тэшки, я, без я тэшки Пруха купил. на черных обычно. Что? Ребят, даем лазер без мамы, без... и реармимся. Чем его эту тему? Убьем, я хочу его убивать. И еще лазерок один. Реармимся. Самый лучший предмет кстати, на тинкера. вот он мне выпал. Аршан убить силами бессмертчие, вся мощь медвежьего рота Ребят, добиваем этого крипа нахуй с руки, потому что мы мощные, ребята. Тинкер через физу этого проверенная хуйня очень мощная. Линза должна пример. Так самый популярный знаешь какой? ты знаешь Да, правильно двадцать 21 минутки, примерно, линза должна быть плюс-минус, плюс-минус, ребят. Если попозже, это ничего страшного, это значит, что у вас просто память фарма было. Я думаю, что это значит, ну, там этот, типа шутки. Да, мы лазерок нахуй и реармица начинаем. Ну что я могу сказать? Еще один лазерок, реармица, дагерок нахуй сюда и конкретно на базу хуйню крутить. Так. Олег, кстати, знаешь что? Я тебя поздравляю. Кнопку выложить нахуй убрали из Доты. Да ну. Я тебе серьезно Хорошо. Говорю, Прекрасно. Это сегодня вот микропатч был, это вот эту кнопку ебанную, по видимому мы убрали. Ну что, у меня есть тараска первая. Теперь пойдет фарм много быстрее, пойдет другие тараски, просто горами. Гар горами, нихуя себе, это имя какое-то японское или что? А, да. Зачей Димин? Попал, Папа не пиздали, блядь. Ну, ничего это... ничего страшного, блять. Ну, страшно. пизда. Я не забыл нажать нейтральный предмет, но это ничего, на меня я четверка. Ой, я очень, очень хороший размен, четверку в четверку разменять, если еще дуэль получит, а сын, блядь дуэли хуево дает. Да хуевый размен. 3-3-3 у меня счет, я хуесос, но это ничего. Я как Грей Шарк, мне похуй что там вообще, по счету у меня я гайд записываю, да пизды. Да, согласен, не согласен. О, вот мы спамимся да. на Тинкере по XP Сейчас нам скажу, я хуело, то есть эксп, эксп у меня очень мало, мало пиздец. Как должен быть минимум десять. Мало, мало, мало. Может на их половину типа пофармить конкретно? Мне нужно чуть-чуть фарма, а, чуть -чуть. как Здесь есть крипы? Прекрасно. Максимально, да, у короче тройки, да, берем получать крипов. Не, не, не, у максимальной из леса берем у Келли уже. У Мизера точнее. А ну да. Вот у нас десятый уровень, ребят, на десятом берем талант. А, то есть Серегу можете заказать <рисушать> пирата, себе на праздник, типа, он бот у вас этой... Как он называется? Тамадой. Да, все верно, Олег. Не очень. Пошел нахуй. <рислушать> <рисать> <рисать> <рисать> <рисать> так, Ладно. вот у нас Ребята... подъехала последняя предпоследняя часть от линзы давайте попиздимся он там не так хочу ультмажить ну сейчас. нам больше а не понимаешь, у нас в этой игре ну, цели цель из описания автора цель не собрать 5 таралса ребят берем каждую нахуй книжку не проебывайте этот момент на четверке совершенно каждую если Дима у вас керри просит забрать книжку то типа дайте книжку, книжку ему этом... отказывать и забирайте сами, да. потому что вы играете сам на себя и... Мне не хватает маны на ультимейте. У, у нас не... У Иисус умер, а ничего. Как я это оправдать могу? То есть никак. Ребят, 11. Обязательно дали. качается ебаная матрица. Если вы не долбое, вы ее качаете на 10. Но я долбое... Кстати, это нам у Вайпера аутизм. Вот у Блять, ребят. Блять, Димка. Вот со себе Нет. Вот и на базу, блять. Лесим на бейс конкретно. Правильно, правильно, меня убьют Ну похуй. Бывает, ничего. Так, что дальше? Пару. Летим сюда на эту хуйню. Ебать. Ярм. Ч-ничего. Дора залетела. Сука. Да нет, да тут в концерт аж говорю стрим, блядь, концерт платины. Ааа. Роберт платинус, да Ниро? Роберт платинус, да. Плава удис, помню, плались, плавается. Охуй, платину с тобой. Может да. Джорданс. Джорданс. Джордан ебать. Джорданный ринг. Давай, давай пошел, пошел. Что это будет закрыл. Пошел, пошл. Ч ты за колхозник ебаный? Блять, ребята. Я засейвлю своих беспомощных тиммейтов. Ребятки, давайте. Фишка, слава, радости, ребятки, ребятки. Слава. У меня тарасочка, да мы давно уже, как можно драться. Очень мощно получилось. А куда он побежал на смерть? Ребят, Понятно. помощь чуть-чуть небольшую я оформить. Иду, я иду, я иду, я иду, я иду. Мужики, я готов. Полетели, я стан даю. Нормально, похуй. Ребят, чуть-чуть бьем с руки и нужно сейчас грамотно подстилить. Грамотно подстилили, все. Грамотно подстили, покупаем линзу. 22 минута. Чуть-чуть опоздал. потом наконец я наконец-то. я меня другого мужика сейчас Как грамотно давать репорты заходим, то есть три такие стрелочки сверху. Грамотно давать репорт. Не подпз, давай. Чихуахуа ебаная. Слушай, ты, тебе обзористы, конечно, такие бомбы сегодня прям. Так, союз летим. юмористов страны, реально. Союз юмористов, союз сю... Союз Хорош, юм... вот это было даже лучше, чем все остальное предыдущие. пока что... Вот мне Сьюз больше понравилось, мне больше смешно. 12 стало. уровень, ребята, это наш пиксилы. Наш пиксилы, за которым мы должны наказывать совершенно каждого врага. Даём ласим. Улетаем, нахуй. У нас керри хуесоса, керри хуесоса пиздят у нас. Олег, есть там, будем, а -а -а. мы его спасаем? <с Win -row> чем? Чем, блядь, ну в ДОДе персонаж такой есть, чем. Я бы, я про другое пошутил. Член, Да, да, да. Шаришь. Хайпишь. Хорош, хорош, не молодец. Сука. Чуть не рассчитали, улетаем на базу. По жорам. Реармимся. Что вы спросите покупать первым слотом из Шивы? Все говорят мистик став. Нихуя. Покупаем плиту, чтобы танчить урон, потому что я люблю влетать ебальником. И вы, значит, тоже должны любить. Да, если вы покупаете мистик став, вы, ну, такой, типа, вы проснулись, возможно, еще, типа, только-только. Ебать. Я тоже только проснулся, поэтому первая катка еще не раскликана. Сейчас у меня 8 утра я сегодня проснулся, суббота, 8 утра. У меня, короче, пацаны, у меня под почти три ночи пока что. Mm. Да, мы уже раз в разных часовых поясах, если что. У еще, слишком опять вечера, дорогие ширм, друзья. Я, я вот в США сейчас нахожусь в городе Майами, у нас довольно теплое, сейчас теперь 20. Почему почти Майами называется Майами? А, а, Майами. Почему? Почему? а гол, не гол, твайами. ребят, Квину. Ну, ну, пойдёмте Квину, нахуяем. <laughs> Дизелю? на на на на на на, -на. Погнали, ребят. Реарм. Гоним конкретно. Глэмго. гу ми <laughs> Зацени меня дальше крутим за лупу ебану летим на крипов на нижних нажмем реаром после того, как появляемся все очень просто все предельно просто этот герой главное понимать позиционочку то есть конкретно и понимать вообще как ваш герой устроен мы играем против контрпика трех три, три контрпика четыре конки пять контрпиков вот, я, выбрал, я бы сказал вообще все 4 контрпика ребят вот даем в Это что такое? запускаем ракеты олег ее убивает все то есть я максимально сейчас пакта выдал что это? Мы тоже бываем. Да ну. У дану. меня да решил попиздить. Ну я ничего, магнит. Я себя убью. Да что надо, может, блядь. Где? Алло, ребята. Реарм Олег, Олег, сюда О, плюс год. Ну как здесь сказать? У меня это раскрыли, второе. Я ману ноль, уже бегал. Я хувый очень дал блин, прям вообще пиздец. Прям очень хувый. Я хотел я попасть в лес, в итоге попал. Я вот Да ну. Так ребята не делайте. Я как куясов сейчас умер, разофидел скайпом. Олег? я тут стараюсь, стараюсь засилить фраг, хорошо, хорошо. Убейся, убейся, убейся, убейся, убейся, две тараски, две тараски там, кстати, убейся, чистый убейся, урон, же, там, вообще ему похуй, понимаешь ебать, хороший. А ли и Кострома ебаная, чисто через первым слотом Хекс играет в доту плюс пять курунов, а три просто две тараски умер как куэло, ребята, не, не повторяйте мою ошибку сейчас. блин, им чистый урон, иди в жопу да, то вот это, это печально, кстати, ситуация, Олег. Ребят, Башни. что мы сейчас делаем? Мы даем вот сюда блять. не-не, не сюда. Вот сюда. Да не, не, не, не сюда, не сюда. Не на крипа. Я хочу на вышку дать. Вот сюда. Все, прекрасно. Ты прикол, а я думал, ты ждал, пока последний крип сдохли, чтобы точно ты нормально. Так. Так. Обязательно жмем ринг ребят. Мы что не просто так покупали, верно? Дальше фармим кемп будем. Раз. Курьера у меня отпиздили, но это ничего страшного. Это лечится походом в Чуть подфармливаем, потому что на керри у меня сос, верно, я если могу это позволить. И на базу. А, ну воин, ладно, воин. Я бы тебе крест дал сейчас. Спасибо Пошел, У меня бесконечный крест, к сожалению. Ой, блять, мужики, здесь пизда вообще. Обязательно забывайте на тинкере отпушивать, ребята. Отпушивать самое главное в доте на тинкере. Ваша команда дерется, вам должно быть вообще до пизды. Вы отпушиваете линию. Левый талант, ребята, блядь. левый талант. Я просто вот это делаю. Да ну нахрен. Все умрете от меня, сейчас просто все сдохнут. Смотри, ты реально помер, кстати, от меня. Так, ну еще... Тысячу и половину их пояснил. Ну, так это потому, что две тараски Только я знаю. Что мы сейчас, ребят, с вами делаем? Занимаемся хуйней ебаной. Ждем. Ждем цели... Это персонаж, конченный персонаж. Ебать это что? Бай. Сразу байдем, сразу. Сразу байбек жмем. Реармимся. Если он его убьет, то... Ракелы скидки. Да. Белый белый. Белый, белый, белый. Блять, байбек бежали, самое главное. Самое главное. Вовремя жалю бежать байбек. Ну, в основном, в основном байбек я жму, когда рейдж момент происходит, когда у меня жопа нахуй горит. Сейчас та же самая ситуация происходит. Эээ, настройки. Ч, я в шоке с крал, по молтиру скажи мне все больше. Перки просто как то улетают и всё. Слушай, да, на улице собираются. Надеюсь. Не-не, вот так мы делаем. Паузы все совершенно, ребята, отжимайте. Совершенно любая пауза, это значит, что это про проёб времени. Забыл вам напомнить, у нас 19 уровень, мы практически выше всех на карте, то есть у нас есть мой митер 21 и четверка 19 19. Ближайший ко мне уровень это 13, это мой кири. Я помню, а -а -а, у нас 5000, вот такие здесь куисосы играют. Я и есть. Вот, что у нас дальше? Ну, у нас сейчас реаром полсекунды, конкретно, то есть. Поэтому что мы делаем? Мы можем летать на героев. Мы видим кентавр, летим на Кентабру, помогать убить попу Реаром... появляется? Ей пиздано. Где она? Ну, Я так где этот me. тип, вот тип, ну нажми, нажми, кнопку нажим кнопку, нажми кнопку надеюсь ты, вот ты такой да? когда разъем был самый ебнутый трек какая вот ламбо, блядь почему ты не застанялся? Олег, надо идти по дефоте, я считаю, мидл. чего, мидл? да, да ты соло, не? ну можно, и перц дерьма Ребят, очень хороший варк, и было бы, блядь, в магазине, если бы он был, было бы вообще ага. Хорошо сказал, прикольно вообще просто мне понравилось. Слушай, у нас там учится ну, подерется с кем-то. Пока мы отпушим, сразу же при первой возможности летим. Не, этот. мы как на бла. Вот, и, и... И... вот и, его и... убить. Конечно, конечно, я все понимаю. Хорош, хорош. Прикукал меня уебал. Поймал, да поймал, поймал. На. Не, я готов, я готов. Что это? Что это за бред? Брюк. Наш еще более. Ебать не богу. Не, мне вообще норм, я пока хорошо. Блин, да, я идет. Член. Ну это анлаки тема. Хорош, хорош. Тайми хороший. А когда я. Дорогие друзья, на этом видео заканчивается. Кайт подходит на. живем, живм. живем. А, у тебя 82 секунды нет аутисты. -мо. <свист> Дорогие друзья, подписывайтесь на канал. Это Для видео, это видео никто не увидит. Был хуй <свист> это видео удаляется с компьютера. <свист> да не, не, это видео выкладывается на компьютер. <свист> на компьютер. Следующий Хорошо гайд за будет а, в следующей игре. Блять, меня я в жопу ебал, что-то не хочу я жить. Надо подсмотреть. Ульт. <свист> <свист> Хорош, а, хорош. Почти, почти харкнул. Не, ребята, ребята. Насрал. Да. Чел. Хар... А Какой Это Петров, блин. Но... Вот такие утислили 5К играют, кстати, кто не знал. А да, я Мостак, у тебя как-то с блинком дела? Да слежит. Чел. Али, ну чего? Хр... Команда хуйсов, ребят. Ой, если проигрывать проигрываете, если вы проигрываете на Тинкере, то у вас команда хуйсов. Что, да, и... что, мы видим пиздец. Напомню, 5000 мр 5000 здесь. ты запись закончил, ебан, что ты Не, не, еще. А, этот... а, идет а, пока. Не закончил еще, блядь, Пока у нас все идет... Запись, я даже не буду. Даже хуйню Не, не надо, Дим, ну надо, надо. Серьезно, Конечно. Сатаник, отстань, Какой сатаник? Нет, сатаник. Угу. Ребят, здесь мы разваливаем с вами конкретно, ребят. РНВ типа рана Б, поняли? Рана Б. Ч, зачем тут хуйню высрал шос? ты высрал, блядь? Иди нахуй. Ч заебал? Убейся, убейся меня, убейся меня. Дима, ч ты твоя дальше? Ну-ка, когда выход, блин? А куда едет-то? Хорошо. Ты колхозник, но у всех долбоб. Я... Вот так, ребят, мы дефаем базу конкретно. Я вам просто показал сейчас конкретно, когда тогда под базу, если вы хотите попотеть с друзьями. Ре... А, мягкий пассивка и таура, с чего тоже все под моей пассивкой. Вообще Хорошо. похуя, олег честно, типа. Дима, знаешь, что я тебе скажу, мне третья раз? А я тебе хочу сказать, я... что у меня шива появилась. Да, у вас тоже шива. Я, я... Ну, рашанец, я по 22 едун живу. Пассивка. Бандар. Все, у нас появилась шива. Дальше что это? артефакт Это что-то изобрет? Не понял. Не понял юмора. Сейчас, ну да, ладно. Летим на базу с вами в квикбай ставим аганим, потому что мы ребята с вами озорные, ебать. Третья по подлетела. У нас 23 да. уровень на карте. Напомню, что я после 4. Если вы проиграете, то Тима Пидорасов у вас кончены <связываем> Потому что если Прайваем у меня было бы Керри, О, то было бы ну, все станару. четко. А у меня хуй со вот стоит. Это 5000 мр. Учела Dragon на нахуй на 33 й Почти семерка тысяч. Че, лишь ничего делать, нет, свой. Хорош, хорош, пока хукаешь бомбу. Я репортки телепорт с таких хуй что делать? Я не знаю, что делать. Муромец, перераскиваем. Что делать? Пойдем. Хочу, Этот. вон того пидрака нет. <связать> не надо вылезать с базы. Сидите, мои пята Вот блин, я хочу. Так, ну что мне пока нравится? Это что стоит конкретно у врагов центральная вышка? то один. Это очень хорошо, потому что мы, да, ребята. вообще на самом деле. Мы ребята такие, типа не гордые, мы их попозже снесем, типа. Чего спешить-то, конечно? Я Побежал куда-то еблан. Он куда? что будет хорошо. Я время, кнопку да? перепутал, я перепутал, просто кнопку понял, блядь. Типа пиздец вообще есть. о для Олега. Ой, блять, состав самая самое, ой, блядь, это самая просто важно. Вот для Олега просто И дальше вот это. Рассказывай, ребята. Маны нету, ребят, на базу. Не, бери чуть-чуть. Нет, тут соло для Лежи, а, да. не бери, не бери, соло для Лежи. А, может, кастинник тоже эпиклуб.про не хайф. Пьяр конфет, кстати, мужики, это, заходите на сайт ага. с эпиклуб.про, качественные кейсы, там. Нет, если мастер-краска, ну, бывает, то, да, да, то да, герой по-любому сломанный. Классные, издоты. Там ссылку Дима оставит, я специальную же один. Конечно, старый. Сэйви, сэйви, меня сэйви, я иду. Давай, давай, братан. Ну, сколько мне буду То есть, ну, типа, я это хороший мой герой, Дуразкий. Ага, Байк все, не, не, не, не все. все. Так, все, все, да. Угу. да ну, блинка, какой пёс. проебали игру. У меня есть байбек. Конкретно позиционка у меня сейчас была очень хуева. ребят, не следуйте моему гайду. Смотрите его нахуй, сафи лайк включайте видео. Выключайте нахуй после этого момента Файл, видео, блять. <сёк> я нажимаю байбек. Жму байбек, потому что у меня сгорело очко. Летели. Как я говорил, я жму бай, только когда жопа горит нахуй. Больше никаких дима, дима. Я не жму байбеки. <сёк> <сёк> после бая сдох, ничего страшного. Я люблю, когда мне Нет, мужик. У меня хорошая Атранно. команда. Хороший человек в команде. Мне два заряда, кстати. Вот, два аутиста мы спокойно забираем прямо сейчас. Нет, ладно, не прямо сейчас. Вот, это я тоже заберу. Блять, нет, тихо. Смерть чуть-чуть. Ебать, у чуть -чуть. меня почти в холл, кстати, Чуть-чуть не -чуть натянулся, чуть-чуть а, на базу побегу сейчас. Слушай, у меня Почти готова. Четвёртая, может? О, ух я... ну, с... В этих тарасках запутаться легко. Все, ребят, очень хорошо. Базу отдефали, друзей подефали, пенисы пососали, все, ребят. На-на. Как обычно, когда играешь летели, Есть стандартные действия, как говорят, Нано. на меня, кстати, поколдал на Ешку жму же, наши жесткие, блядь. Хорош, мужик, молодец. Хорошо с тобой. Четыре тараски, да, почти есть? Ну, та-то мне осталось чуть-чуть. Это хорошо, Олег. Я вот не знаю, байя вставлять мне или нет, я думал, да нет, зачем, нахуй нужен? Сам согласен с тобой, на самом деле. <свят> ну, ну, пачку припов я сбиваю соло, хорошо. Соло, да. А это такое? Ну, мужики, ну отстаньте от меня, не надо, не стоит. Ну, то есть как это? ну... Уебать. <свят> ебать! Сики. <свят> вот видите, зачем я оставлял? то есть вот зачем я байт вставлял. Нажать ну, жать его, правильно. Дестер, кстати, сломали перс. Хороший, молодец. Удочка вообще И все, хорошо. и пизда мне нахуй. Не-не, все норм. Я иду. Мисс прошел ебать. Тихо-тихо-тихо, парниша, блядь. Полегче. Уф, так, это было в пиво. Олег, Разрежем сейчас я привлечу. А, два. истощение. Все, я понял. Тебе вообще похуй. На 25-м забыл сказать, обязательно левый талант берем. микро Микростанчик нам не помешают. Девятая Рошан уже Что нам нужно для игры на Тинкере? Вард а, сюда. Меня убили курьеры блять. Только... И Вард. А, сюда. Вот сюда нам нужен обязательно вардик. Поэтому мы идем его и сами наху ставим, потому что мы ну не из ее бестаем. И я... все, и начинаем, ребята, уже конкретно с память за лупой ебаной конченый. Я разминку делаю. Конечно, последняя ракета в мать залетела, поэтому в опу. Идем на базу, ждем в реарм. Идем дефать топ-лайн. Не, у меня 7-200 хп там чел, и Аутис с орбом побивает мне. 7000 хп. Ага, все, все, все. Не-не, все, все, все. Э, мужик, мужик, давай. Давай-давай быстрее, давай давай давай давай Я застанял. Я застанял. Ой, мосток, да ты ж гений. Я бы сейчас Почти. не, не у, у меня силы слишком много, мужик. рады <реклама> в жопу. у меня слишком много сил, я слишком сильный, да. Хорош-хорош, <реклама> брав. Хорош, хорош. <реклама> <реклама> Крутит. Вот, <реклама> накручивает. Я пошел против урсы поделюсь пока что. Ну ч, Урс? Давай. Урсы? А что убегаешь-то? Что страшно стало, да, кентавр? Ну, блин, я знал. Могучий кентавр рогатый чисто. -чи чисто. Нет, блять, грязно. Диана. она? Нам бы просто долбоеб, если бы собрал все вместо бабочки первым слотом, блять, АТОС, мы бы так всех пиздили. Какая бабочка. О, не. Не-не, не-не-не-не-не. Это повернул. Да ну. Давайте дальше. Змеение будет какое-то. А, БКБ. Сюда. Мать, у меня как раз нульмана, блять, Олег. Ебать, блядь. Пуч нахуй. Солярка, солярка залетает жестко. Четыре тараски как никогда актуально работают, реально. Вот они мои четыре тараски. Кстати, меня... последний закуп. Осуждение у меня происходит. Так, что мне не нравится? У нас нет двух сторон, ребят. Это плохо. Стоит мои четыре тараски. 84, но тебе. Посмотри, на мой. А, у меня 347 силы. Ладно. Тут за лупу захилить я Блять Давай боем, я хочу с ним подраться Кого? Надо. Похуй, копу проебали. я принимаю здесь. Нахуяло. Кого угодно, мужик, кого угодно. Вс, прекрасно. Слушай, я буду, может последним человек этому БКБ собрать? Не пятую Тараску, а БКБ. Как хочешь? Вот это да, БКБ. На канал. На канал. Почему утиста бабочка? я ну надо, надо. Ой, какая же залупа. Маркетчика. Что... Столько. Почему а я, почему не превышается реген сто Типа у меня реген постоянно 172. семьдесят два. Так все. Они ставятся. Силы теперь. Все, короче, давайте, я пошел. Стоподашь, Я что ж пойду уже, скоро. Да, я тоже заебался, пиздос уже пол. Зачем мы играем вообще непонятно на самом деле. So. Фикс. уроне на один митер кстати а -а -а. Да, да ям я хочу есть и спать мужики Кирин на за пятерки кстати чуть-чуть нормально, нормально. до аганимчика ребятам осталось с прям. у нас, а, нас видеть пошел чел страшно Вот он наш агоним подъехал. Полет летели, летели летели и прилетели. Сейчас куру у меня, если подрежут, я их матерей ебал. Где украшка? Жмуглив. А уебку похуй, да? Проебали. Ладно, ничего страшного. Три минуты без агонима, похуй. ушли нахуй блять ты чё мужик а мне надо отдавать ту сторону видать да, да, да. Чудо это будет не у нас ебать ну да да. что тебя закуп с шлипином я живу Что чем деревянном что это шанса кумали решетку внутри Исходи из какой руки, он собрался три брейсера просто, мне интересно. Норм хуйня. Хорошо угу. Блять, проебали. ёбаная пизда, блять. Какой сын шлюхи, ну проебали игру, ничего страшного. Ладно. Бля, ультимейты по пятерым я вообще в ахуе. Ахуя эти Дима, да? Вообще пиздец-то. Да, жестко, же, жестко, очень, да, да, да. Побежал, сожрали Олега. <свист> Байбек? А, нет, <свист> Ты байлся <-со>, тоже, да? <свист> Ничего бывает. Ну, мы почти смогли, дорогие друзья. Чуть-чуть прям реально не хватило. Очень жаль. <свист> Когда <свист> Кири вайпер с бабочкой. <свист> Олега без блинка. <свист> Первым слотом нормально же. Метовая хуйня. Все вон Лего Сию собирают нормально. Сия на легионку. Да ну. Ебать пол. Подставил чисто. Кострома. Чего? Да, Костроман. Кострома. Кострома Рязань. А, Рязань, Розень. Реально сказал быть. Разянь. Разянь. Так, ладно, разень. Настало Я... время расходиться, так сказать, мужчины. Честно признаюсь. Поэтому так... есть салат. Просто ой, статку по-быстренькому. Статку бы надо зачекать чуть-чуть, прям вот чуть-чуть. Урон по героям нахуй 40 тысяч. У меня сколько? Сейчас 49. Сюда. Ну, ладно, то есть вот мой 23 тысячи на келе. Мужчины. Спасибо за игру. Спасибо за просмотр данного видеоролика. Спасибо за просмотр. Фрагмент, да, да. Да, его, да, его, на, его на канале не будет, скорее всего, но... Все Нет, он должен за появиться, просмотр. иначе я тебя найду да. в переборах. Все, всем пока.